как обработать голос, какие плагины использовать и что нужно знать в FL Studio. Привет! В этом видео я расскажу как обрабатывать голос, какие плагины я использую и вообще что нужно знать про это. Давайте сразу послушаем наш вокал до обработки и после. And are made of it Travel the world Travel the world Want to use you Want to use you А теперь разберем, что и как мной обрабатывалось. Перед обработкой плагинами я слушаю вокал и выбираю ненужные лишние звуки клипом автоматизации громкости. Если не умеете с ними работать, посмотрите мое обучающее видео о работе с и настройке автоматизации. Далее я открываю заранее сохраненный просет плагинов для голоса. Если кто не знает как его создавать, я покажу. Закидывайте свою подборку плагинов на канал. В правой мышкой открывайте меню на канале микшера. Если хотите переименовывайте и меняйте цвет. Далее файл, сохранить микшер на трек как и сохраняйте. Потом можете открывать ваш пресет на любом канале. Как видите, сохраняются все параметры и даже цвет. Также подскажу, чтобы удалить этот пресет с микшера, нужно просто открыть дефолтный пресет на этом канале. Так, переходим наконец конец плагина. Первое, что я вешаю, это Gate Rvox от Waves и настраиваю совсем чуть-чуть, чтобы он убрал лишние отголоски, когда основного голоса уже нет. Посмотрите видео, где я более подробнее рассказываю что такое гейт и как с ним работать. Далее второй нектар, чудесный плагин для голоса от изотоп. Тут я пользуюсь крутым параллельным компрессором, где два компрессора сжимают сигнал по разному и потом смешивают его. Потом немного эссора и восстановил гейн под изначальную громкость. Давайте послушаем. Как вы слышите или не слышите, но нектар, по-моему, отлично поджал наш голос. Больше мне не нужно. Дальше у меня стоит бучьюик вокал от Waves. Он придает легкость и прозрачность вокалу. Я думаю, тут все понятно. Также я решил поджать мультибенд Про МБ, отфаб фильтр. Это многополосный компрессор. В частности, мне нужно было поджать низкие частоты, чтобы в дальнейшем избежать проблем при лимитировании. После сны, приподнял громкость лимитером Про L2, тоже от fab сны, с просетом почти клипирование и приподнял на 3 dB made... далее дерейсером мы выбираем эски и цески. Расширяем наш вокал хорусом и ревером. Голос становится более широким и живым. Осталось подправить все это эквализацией, поднимаем все что нам нравится и убираем то что нет. Напоследок лимитирую, совсем немного. Пресет я использую клипирование. Включаю дизеринг 16 бит, чтобы при изменении битности не было искажений. И конечно же оверсэмплинг, чтобы не было сглаживания. Стоит X4, но обычно я меняю на 16 или 32 перед рендером. На этом у меня все. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях. Мощного и чистого вокала вам. Пока.